Я основал общество скептиков вскоре после того, как сам пришел к критическому мышлению. Я был верующим, причем не религиозного толка, а скорее вот нью-эйдж, эзотерика. В каком-то смысле мне кажется, что это более опасные верования, потому что религия это что-то такое формальное, институциализированное, а когда дело касается эзотерики, это то, что вот напрямую влияет на бытовую жизнь человека. Чтобы религия влияла на бытовую жизнь, это нужно быть фундаменталистом, а чтобы эзотерика влияла, фундаменталистам быть вовсе не нужно. И как раз там тебе рассказывают о том, что нужно есть, как, как, как одеваться, как питаться, нужно ли ходить к врачам. Наша семья была глубоко погружена в диагностику кармы Лазарева, это такой очень крупный New Age деятель в русскоязычном пространстве, и он был также очень известен среди русских за заграницей. И моя скептическая деятельность началась очень неожиданно, я решил написать небольшой очерк для семьи, где я хотел поделиться своими соображениями на тему того, что вот у меня есть какие-то философские разногласия с Лазаревым, и когда я стал при написании очерка проводить какую-то исследовательскую работу, я с большим удивлением увидел, что практически все его ключевые утверждения они не соответствуют фактам, и у меня не было цели прийти к этому выводу, вот просто я стал проводить исследование, к этому пришел, и с этого, наверное, мое начался мой сознательный путь к критическому мышлению. Наверное, главная мотивация была помочь людям таким, как я, потому что когда ты приходишь к критическому мышлению, твоя жизнь полностью переворачивается, ты понимаешь, что начинаешь по-другому относиться даже к самым простым вещам. Но с другой стороны, наверное, еще было такое ощущение, что когда ты уже больше не зависишь от этого, когда ты в эти вещи не веришь, то изучать их интересно, потому что ты понимаешь, что эти путы уже тебя не оковывают, ты уже свободен от них, и поэтому можно это смотреть просто как исследователь. И это, безусловно, тоже была определенная мотивация, я заинтересовался всеми вот этими деятелями, стал смотреть на механику, как происходит, что человек начинает в это верить, как его жизнь начинает от этого зависеть. Я стал писать очерки, я стал писать какие-то разборы, потому что обратил внимание, что в Рунете нет фактически никаких разборов там, вот этих же New Age деятелей, каких-то там экстрасенсов. Например, что интересно, очень в русскоязычном пространстве большой вес имеет соционика, но при этом практически нигде не было написано ничего по ее теме. И для меня было очень приятно сесть и написать прям фундаментальную какую-то критику того, что не так с соционикой, а до этого почему-то этого сделано не было. Ну и, собственно говоря, общество скептиков началось с того, что я решила, почему бы не провести какие-то встречи в офлайне, как говорят, в реальной жизни, в реальном мире И тогда в группе общества скептиков было там 10 человек Но я написал, ребята, вот давайте встретимся И, значит, была назначена встреча в антикафе И, конечно, я вот пришел, первая встреча я там с большим пафосом сказал, что вот, прихожу к руководству антикафе и говорю, что сейчас здесь пройдет встреча скептиков, и я такой весь, с бабочкой такой весь, и никто не приходит. Я думаю, ужас, неужели первая встреча пройдет, вот, никто не придет. Но в результате пришел первый человек, тогда пришел только один человек, Евгений Брик, и мы тогда с ним вместе пообщались, была первая встреча, такая вообще скептиков. Наверное, в каком-то смысле самое главное для меня, потому что все-таки я был не один. Но с тех пор встречи проходили каждые две недели, вот в течение всех полутора-двух лет, что я занимался обществом скептиков, и мы пропустили, по-моему, один раз, и уже приходило всегда как, как минимум больше 10 человек, это было всегда очень классную встреча, у нас было много интересных лекторов, какие-то вещи мы записывали на видео, и это было очень здорово, было здорово также посмотреть, что другие города подхватили эту инициативу, и я не знаю, проводится ли встречи сейчас, но тогда проводились во многих городах тоже. Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик», я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Левон Гилназарян. Привет. Валерий Соболев. Эваминь. Катя Зверева. Привет. Лаида Кушнарева. Привет. И Илья Макаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Так началось наше полуторагодичное приключение «Подкаст «Скептик». Это было, конечно, очень сумасшедшее время, выпускались подкасты каждую неделю, мы за все это время тоже там пропустили, по-моему, 2-3 раза, это была как вторая работа по-своему. Основной состав слегка менялся, но это были Евгений Цыганков, Валера Соболев, Катя Зверева, Ливонгел Назарян, а вот здесь на фото нет Ильи Макарова, Лаиды Кушнаревой. И Многие из этих людей вполне могут считать себя сооснователями общества скептиков, потому что без их поддержки и участия у меня бы ничего не получилось. Ну, особенной гордостью для меня в работе общества скептиков было разоблачение Нинель Кулагиной, ну как, скорее исследовательская работа, к нам обратился фокусник Рейнит, который предложил свою гипотезу и более того, предоставил некие видеодоказательства подтверждения этой гипотезы и я затем написал очень большую статью, в принципе, последняя моя большая работа вот в обществе скептиков была именно написание статьи, где я отвечал на все самые распространенные и даже редкие аргументы в пользу Нинель Кулагиной. У нее слава простирается далеко за пределы русскоязычного пространства, и поэтому то, что наша, как сказать, наша группа смогла посмотреть на это и действительно глянуть на все научные исследования или паранаучные, которые проводились по ее поводу, или также там вот этот вот Известный суд над журналистами Которых за клевету значит, В результате осудили Все это было разобрано, я считаю это уникальный материал Так что распространяйте его Нинель Кулагина по-прежнему убеждает многие умы и хорошо, если там будет какое-то Всегда словечко от скептиков Ну и наконец в 2014 году мы провели первый скептикон Мы думали, что это будет такая Маленькая первая робкая попытка А в результате была большая поддержка Люди приехали из других городов, было очень здорово и я конечно очень счастлив, что это дело продолжается Уже четвертый скептикон каждый раз такие интересные спикеры и вот вы все приезжаете потому что вам интересно так что я очень счастлив и желаю скептикону и дальнейших успехов вы знаете научная популяризация и распространение критического мышления это очень сложная работа и я всегда старался понимать, вот как мыслить человек, с которым я беседую. Как бывший верующий, я понимал, что если ты верующий, это не значит, что ты глупый человек. И мне кажется, порой скептики слишком упрощенно на это смотрят. Особенно те люди, которые не имеют такого опыта. Но если у вас такого опыта нет, обязательно попытайтесь его понять. Потому что это ключ к тому, как беседовать с людьми. И вы знаете, в каком-то смысле ведь критическое мышление – это не столько научный метод. Это вот это... Понимание на уровне вот какого-то, может быть, даже какой-то личностный рост, понимание, что мы совершаем ошибки, что наши знания ограничены, это очень банальные слова, но когда это по-настоящему осознаешь, это начинает наполняться каким-то действительно существенным смыслом. Так что я желаю всем скептикам успехов на этом непростом поприще и чтобы распространение критического мышления не разъединяло людей и а объединяло.